У тебя как-то чуть очевидно, приближение а просто мощное. Ты? Ага. А, а, да, да, да, да чайка. Где не понимаю своих слез. Ты не, <смедр>. ты не пас, что? Что? Да, сзади там свет красный горит. Я первый раз такое вижу вообще я тоже Мам, глянь назад Я почему сегодня прям ждала Мам, глянь назад Мама. Мама да. смотри смотри, на полу не сзади Я красную звезду увидела, которая мерцает я еще говорю, что это, это, ну, не это не звезды, звезды. Ты че? это да не вообще не звезды Не звезды, не реально звездам. это что-то такое Смотри, какую форму вытворяет, держит Да она а? мигает, понимаешь, она мигает И вот в одном месте зависла Позвони Сереге, позвони Сереге, позвони Сереге. Пускай сделает? он посмотрит. А у меня телефон дома.